Компания «ПошСоюз» представляет вашему вниманию шкаф пожарный навесной без задней стенки 900х700х230 на на красного цвета. Шкаф пожарный – это специальный бокс, предназначенный для хранения пожарного оборудования, такого как кранкомплекты и огнетушители. Пожарный шкаф ШП-9070 имеет ширину 900 мм, высоту 700 мм и глубину 230 мм. Шкаф окрашен порошковой краской в красный цвет. Шкаф изготовлен без задней стенки. Сохранность оборудования и инвентаря обеспечивается брезным замком. В случае экстренной ситуации, возможность быстро открыть пожарный шкаф обусловлена наличием отсека для хранения ключа. Пожарный шкаф является обязательным атрибутом общественных, промышленных и жилых зданий.